На Устанавливаем дверку, такая замечательная дверка, у нее есть герметичные шнуры, закрывается она почти полностью герметичная. Устанавливать ее можно двумя способами. Вот первый, отверстие, отверстие, шпалинтейк. А второй, усы, проволоки. Вкладываем сюда вкладку. Эти способы комбинируем И используем обязательно раствор Сторчик намазывается на вкладку Отверстия, конечно же, там сейчас тихонечко забьются Но это не беда Так, берем дверку Желательно грани тоже растворим испачкать. Еще для герметичности. И вот так вот совершенно строго сверху вниз прижимаю и устанавливаю. Оп. Отлично припарковались Чуть пониже Чуть пониже Чтобы вот эта вот рамочка была чуть ниже кладки кирпича угу. Это... ну, Вертикально здесь можно проверить только в открытой дверке мы её сделаем а в любом случае открывать надо вполне чуть-чуть можно подбить внутрь Раз. вот так вот собственно и готово прижимаем усы временно Причём. А вот нижние шплинты, ну, нужно рубить, пока сырой раствор. Вставляем. надо придерживать, иначе у нас упадет. Не упадет, она только завтра, когда весь раствор схватится. Все, шплинты готовы, установлены. Здесь тоже прибирать. Да, света. Вот так. Все. Еще разок проверим. Ага, угу, немножко Вот